от Сигмата Ты зендига. Кыры делали га. Это подвесно уже. В феврале. Новый год тихо Уже день осень я ела в Буду ходить уже перестали, когда Но меня, также и меня вместе со всеми, со своей семьей, уж когда в индийском Будет только. И батарея будет все. Он день, день, Бамон и хэнгин, один день. Бат донгань Музыки мудый керинга, пока доготин код тугук дусе. Пока доготин, ура и горы батсет Март, самый тиг биен бусе, а седного енгича селим. Сик, синок, камде, камде, камде, Мы камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, камде, Vai мне сам jacket. В детстве, дети пришли настоящими. У них был Pon cùng, былиained всякие, без все на изlishка. Чтобы itu Бугнул, ловаски ждал кусочек, хак, дам. Я не вылиняла вас, хоть петель. Так что никого не обижали. Все делились. То, что привезли, то Но были и побогаче люди. Вот и Ильи Серкова, родня, это деда, эти были богачи. Мы их называли Ковы. Он из рода кукуруд, да. Я его ненавижу. Жадные такие. Но что жалко бедного человека дать? Несчастный кусочек. А старики Нет, все, они обижают бедных. Сами питаются. А что, а мне везде надо, а ты ль бот-болонень, мыль да бот-болонень. А чай бот-дат пидала, а я сытая, любопытная была, Иди делала. Мать вот меня и ругала, куда ты ходишь, зачем ты бегаешь с людям богатым. Мне меня все равно носилась. Да я помню хорошо. Пойду к поводу а... бумага. Хотя. Ся... Мама ему хоть чай ай, тит -тит, свежий И да отпах. Ай, кикит, свежий кит. И дай. А души нормаль засылась. И с этой. <свесу> я... Еще мне мир... предатель даже домой нести. А весной-то. Некоторые вышла, я не могу идти, не идти не могу. У меня тяжелое тяжело же. Но они хорошо завернуть для меня, знаешь что далеко. Я их сурово я же проваливаюсь глубокий. Так я все-таки матерь до